Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать обратно в другое видео. Будьте честны, насколько вы считаете себя привлекательной? Без сомнения, вы находка, но если вы хотите этот крошечный толчок, чтобы усилить вашу игру в привлекательность, тогда вы безусловно пришли по адресу. Вот 8 маленьких привычек, которые сделают вас более привлекательной, не то чтобы тебе это было нужно. Во-первых, ешьте по крайней мере один хороший прием пищи каждый день. Помните, мы говорим о маленьких привычках, не возмутительные, Конечно, хорошо иметь здоровую диету в целом. Это способствует здоровью сердца, снижает риск развития рака и улучшает настроение. Но давайте будем честны, лишать себя этого мороженого того не стоит. Продовольственные ограничения и лишения показано, что они имеют психологические проявления, такие как озабоченность едой и едой, повышенная эмоциональная отзывчивость и отвлекаемость. Вот почему лучше начать с одного сытного приема пищи из углеводов, овощей и фруктов каждый день, чтобы добавить радостный импульс вашему красивому привлекательному я. Номер два. Замени свои плохие мысли с подтверждающими. Я набираю слишком много веса. Мои морщины очень заметны. Почему я не могу быть более независимым? Сколько раз ты прокомментируйте свою внешность или личность каждый день? Это в основном хорошие или плохие замечания? Одно крупномасштабное исследование показало, что размышления и самообвинения из-за негативных событий были связаны с повышенным риском проблем с психическим здоровьем. Ты заслуживаешь так многого в жизни, и эти неприятные мысли не стоят вашего времени. Когда вы говорите себе что-то негативное, почему бы не попытаться превратить его в лучшее, более самооценочное направление? Например, «Хм, я больше, чем я был таким раньше, но это нормально. Это нормальная часть жизни, и я люблю свое тело за то, что оно так усердно работает». «Меня бы здесь не было, если бы не я». Поначалу это может показаться странным. Возможно, вы не сразу почувствуете себя лучше, но ты медленно отдаешь себя признательность, которую он заслужил. Это шаг вперед, и со временем это очень поможет. Помните, вы – это все, чем вам нужно быть. Это великолепно. Номер три. Знай свой основной этикет. Это означает улыбаться, говорить спасибо, извините меня и будьте вежливы. Эти действия могут показаться незначительными, но они очень помогают. Они достаточно сильны, чтобы осветить темный день незнакомца. Исследователи Сара Алгоу в Университете Северной Каролина в Чипл хилл и ее коллеги, изучающие благодарность, обнаружил, что быть благодарным и выражать это другим – это полезно для нашего здоровья и счастья. Это не только приятно, но это также помогает нам укрепить доверие и более тесные связи с другими людьми. Так что не стесняйся, человек всегда будет ценить вашу доброту. Как Брит и Никандау, автор книги «Мужайся», «Будь добрым». Сказка Золушки гласит, «Ты всегда должен помнить об этом, иметь мужество и быть добрым». В твоем мизинце больше доброты, чем большинство людей обладают во всем своем теле. И в нем есть сила. Больше, чем ты думаешь. Номер четыре. Найдите время, чтобы поразмыслить. Когда ты знаешь, что совершил ошибку, принимаете ли вы это и двигаетесь дальше, или находите способы обойти это? Жизнь полна уроков и переживаний и сохраняет ценность прошлого. С того момента, как ты родился, вы создали волновой эффект, это повлияло на жизнь вокруг вас и за ее пределами. Вот почему так важно оглянуться назад и размышляйте и думайте о сегодняшнем дне. Кому вы помогли? Кому ты причинил боль? Что вы будете делать дальше? Эти маленькие размышления о себе помогут вам, чтобы стать тем, кем ты хочешь быть. Это звучит сложно, но на самом деле все так просто, как то, что ты собираешься делать в следующий момент или в следующий час. Будьте терпимы и открыты в признании своих ошибок. С этим вы становитесь мудрее и взрослее с каждым шагом вперед. Номер пять. Проверь своих близких. С такой стремительной жизнью, как сейчас, люди часто так восхищены своей собственной жизнью, что они забывают остановиться на мгновение и цените присутствие тех, кто с ними. Подойдет даже самое простое – привет, как дела? Люди ценят, когда их проверяют. Это показывает им, что вы думаете о них, и достаточно заботлив, чтобы оставить сообщение или даже сходите к ним в гости. Когда это было в последний раз, вы провели минутку с кем-то без гаджетов. По данным колледжа Гриффита, выключение технологии может обеспечить лучший сон, меньше беспокойства и качественные впечатления. Так что, если ваш ответ совсем недавно, тогда поздравляю, вы безусловно более привлекательны. Номер 6. Отстаивай свои действия и слова. Привлекательный человек – это напористый человек. Уверенные в себе коммуникаторы могут выражать свои собственные потребности, желания, идеи и чувства, в то же время принимая во внимание потребности других людей. Дело в том, что уверенность сексуальна, но слишком много этого может сделать вас эгоистом, и это своего рода отклонение от привлекательного пути. Когда вы оправдываете свои действия и поступки, люди считают вас заслуживающим доверия, а доверие – это главная черта, которую люди ищут в партнере. Итак, привлекательность. Большой чек. Номер 7. Слушай, чтобы понять. Автор и вдохновляющий мыслитель Стивен Кави сказал, «Самая большая проблема в общении – это то, что мы слушаем не для того, чтобы понять. Мы слушаем, чтобы ответить. Хм, кто из них ты?» Прослушивание ответа – это стандартный способ, что большинство людей общаются. В конце концов, мы люди. Это ведь нормально – обмениваться словами, верно? Ну, не так уж и много. Когда вы слушаете, чтобы понять, ты уделяешь им все свое безраздельное внимание. Ваши глаза сфокусированы, ваше тело наклоняется вперед. Ты улыбаешься в нужные моменты. Это обеспечивает интимность, которую другой человек может честь привлекательными. Это происходит потому, что иногда люди хотят вести содержательные беседы, и вы не сможете достичь этого, слушая полухо. Но чтобы стать активным слушателем, нужна практика. Итак, вот несколько советов, которые следует запомнить. Слушай, не перебивай, пойми, старайтесь не судить, отвечайте. Плюс один за привлекательность. Номер восемь. Будь благосклонен. В жизни вы главный герой, в этом нет никаких сомнений. Ты звезда, но это также означает ты тоже чей-то второстепенный персонаж. Когда ты с людьми, которых любишь, вы болеете за них всем своим сердцем. Быть частью чьей-то системы социальной поддержки помогает укрепить их хорошее физическое и психическое здоровье. Возможность проявить свою заботу для другого человека это действительно привлекательно. Вы устанавливаете с ними глубокую связь и вовлекать их в свою жизнь. Если они не находят это привлекательным, тогда кто знает, что они сделают? Я просто шучу. Помни, что ты уже так привлекательна. Это всего лишь небольшие советы, чтобы сделать тебя еще более неотразимой. Из всех этих пунктов, с каким вы согласны больше всего? Кто самый привлекательный человек, которого вы знаете и почему? Поделитесь своими историями в разделе комментариев ниже. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Как всегда, использованные ссылки и исследования находятся в описании ниже. До следующего раза и суперспасибо, что посмотрели!